Всем здоров с вами Гидро, 4, и сегодня у нас реакция на Джохана. Смешной турок, CSGO, Far Cry, New Dawn и Rust. Давайте смотреть. Сейчас. Far Cry 5 DLC. Far Cry New Dawn DLC. New Dawn. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> да. И... Ой, <свистит> <я> смотрел <свистит> про людей с синдромом Туретта. <свистит> да, я тоже смотрел как-то. Мне это рекомендовалось. Там. Бедные люди. Зачем ты записал? В том, что я смотрел плюс обреза два члена. <свист> что? <свист> Вась, если будешь помогать, не толкает лодку как аутист уже полчаса. Давай плывем отсюда, слышишь? Поплыли. Поплыли, так помоги мне, йо. <свист> Ладно, давай, короче, садись. Слышишь, это? А если... Это... <свист> <свист> <свист> <свист> Че, поедем и Слышь, а у нас есть бин. Кабан! Свинья. Вася, это оно. Это наша место. Какая миссия? Что месть? ты там делал? Я уберу от фина. Кабан на месте. Он пытался вылезти из лодки, видимо, и да? Я не знаю, почему. Я днем рестался. Какого хуя кабан напал на меня? Что за лес? для спаллю, блять. Пошел на. Так, признавайся, сейчас честно свинья. Это ты подговорила, чтобы эти суки на меня нападали. Или как это все, блядь, объяснил? Получилось. Так получилось, блядь? <сёк> так, голые мертвые люди. Женщина. Вась! Это такая ебанутая цензура. Я просто не могу даже описать. <сёк> <сёк> Причинные <сёк> места <сёк> видно. О, вот uh, you, uh, be... oh, you do it. Why are you touching me, bitch? Excuse me. Ну это же мультиплеерная игра. I'm not big bitch, I'm маленькая бичка, не трогай меня, пожалуйста. Васи, негой слабости. никакой слабости. Это борьба до смерти. Я сдаюсь, я I give up, I give up, дофиг. ха ха ха ха ха ха ха ха ха Погоди. О! Не ожидал а еще он, одного ты, чувака. Да? Ну гарни же, блять че нет, что ли? Ладно, ладно, все, Поехали. почему везде этих ручки, сука, неудобно ехать. Заложник, я освобожу тебя. Хорошо ты его освободил. Заводись, что ты. Ладно, я, кажется, знаю, о мне не хватает. Не хватает лутецкий. Лутецкий — это то, что надо. А чё бочка так горит, ядарит жёлтым цветом? Глаза, блядь, пизду. Чуть пора спать. По всей и время от друг другу Действительно, пора спать, да? <свят> да, пожалуй, пора спать. <свят> <свят> Ничего чё, все. всё? Свобода. Можете снова срать везде, нюхать очки. Жрать говно или чего там любите делать еще я хрен знает я же собака никогда в жизни не был. С ума сходите. Тимбер? <эфф> опять насрал на кухне что ли, блядь. Тумблер опять завис. Это, наверное, я только что придумал крутую тему. Что у что у Называется, после четырех слитых каток КС на ночь. Um, Похатался. я Игорь, смотрите. И это при условии, что у нас еще было хорошее настроение до всего этого. Только вот что-то... Эй, блядь, алё, нахуй, иди, пожалуйста! О, хуй, нахуй. Пригорело. О, больше я острый вас дошек с коктейлем молочным не буду мешать. О, что это пумы. за песня? Типа, пумы здесь обитают, или что? Типа, опасно? Ой, блядь. Ой, идет. идёт. Ну и где ваши пумы, сука, обещанные? Я не могу понять. А, ну вот одна из них сейчас... Нихуя себе. Дробовик просто подобрала. Вообще, блядь. Far Cry, остановись! Да, Far Cry явно сошел с ума. Слушай, а ты помнишь, какие игры нам нравились раньше? Я помню, когда я еще был малой играл в Сан-Андреас. Вообще настроение, вот сейчас я вот чувствую себя уверенно почему-то в Краске. Вот обычно не уверен, сейчас наброшу, хочу выебать, блядь, жопу жопы все. Это что-то с Питерсом? Да, нет, это просто... Ну, в Я всех разъебал почему-то, а ты как правило, мало фэндов бывает. Вышел как батя, просто один. мастерство игроков. Где? Волангей я всех убил. И как их... Бля, только что. Смешно убили. Я красиво взял фраги. Давай, знаешь, так, я вставлю в ролик и тебе. Ты... Согласен на такое? Зачем? Я не знаю. Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Артем, ты где? В тоннеле? Гилл. Что, что, что? Да. Чего? Получилось? Спасибо за инфу. <сёк> <су> <сёк> Совсем <состояние сёк> я встретил завалного турка, который очень необычно общается. Пожалуйста, только не ломай. Точно? Из камней. Ну окей. Зейби, брат. Молодец. Красачик, крузачик, крузачик. <сёк> Он <сёк> по <сёк> русски <сёк> понимает турка. <сёк> Блю, дай мне AWP, fucking пошел нахуй, блядь <laughs> <laughs> это, это было очень вежливо <laughs> Спасибо, братан fuck, как, как мы вообще это выиграем в да ну, что, понимаю, На рефлексах васа Дай мне AWP, блядь Почему <laughs> это работает? Почему это работает, блядь? Пидар, блядь, фиолетовый сам, пидор. почему кавказцы, турки... Сам, пидор. Ты, пидор. Жители Средней Азии, пытаются говорить по-русски, заодно очень часто мат используют. Нет, блядь. Ну разве он не милашка? Я не хочу, я не хочу играть в эту игру, меня убивают, меня все убивают, меня все чпокают. Артем Артём, Артём, пожалуйста, если ты не перестанешь пиздить, я сам чпокну. Хорошо. Не против, в принципе, я понял вас. Слышь, Куда вообще идти? Нашел поход. Да я понял уже. дай Красиво. Не-не, он не в сайте, он на рампе за Да, я слышал, внизу где-то ходил там. Вот. Майс. Как что приятно, боже мой. А вот теперь самое интересное. Какой он носить? Короче... По идее, он слышал. он, Нет, бабушка, слышишь, ну, он слышал, он что, он, что он я сейчас типа убил здесь. Он слышал, у него, как помимо, твои инфа есть. Он знает, что, бабушка наверное, по... может, Да подожди, ты, Вася, наверное, скажу. Тактику продумывает. Мне кажется, скорее всего, он может быть на лонге. Но в принципе есть. Бля! Пока думал, он тоже подошел. Какого хуел? Ты прикинь, какого охуел, блядь. Пидорас, у меня. Да мой Джоха тоже в тот момент немного 76. Ладно, короче все пошел в сайт и нашли пинулся бодрого хуя он отсосал ты чё блять Друзья, всем привет. И большое спасибо, что вы смотрели именно до этого момента. Дальше тоже посмотрите, там... Просьба будет одна от меня, на самом деле. Просьба. Звучит, конечно, так себе, но тем не менее. Дело в том, что я собираюсь двигать музыку именно через ВК. Поэтому мне на нем желательно иметь как можно больше подписчиков. Звучит, конечно, примитивно и глупо, но тем не менее у всего и свои мотивы. Поэтому, и бро, если тебе не сложно, перейди на мой ВК и подпишись. Буду тебе очень благодарен. Там такая кнопочка просто добавить, друзья, так по ней так классно. В смысле, у тебя шо? свои треки или обещаю чего? тебя радовать свежей информацией. Во-первых, который увидишь только ты, скорее всего, потому что иной раз, когда со мной что-нибудь случается, я пишу об этом в ВК. И еще напоследок, надеюсь, для вас это будет не самым интересным, но для кого-то, возможно, и самым, я хочу разыграть весь свой инвентарь в КСК. Хочу М -м -м. делать это не сразу, скорее всего, а с периодичностью там... Ну, может, я не особо уберу, фан КС, так что а, мне это неинтересно. Я оставлю из всего, что у меня есть в КСК, себе только нож, который мне подарил Марин. Все. Все остальное я хочу разыграть. Притом я не собираюсь все это разыграть дело по репостам. Нахуй не нужны эти репосты. Просто лайк будете ставить, короче... Ты я буду с Марином-то все помирился это, или нет, все И почему, спросите, я не хочу сразу все разыграть? Потому что в прошлый раз я дико запутался, я дико долго отдавал призы, и даже более того, у меня несколько призов осталось, я не смог найти в итоге победителя. Это, короче, был полный пиздец. Для меня это был трэш, больше такое делать не хочу. Короче, это все, что я могу вам предложить. Если интересно тебе конкретно это, то ты меня выручишь. Если нет, то, собственно, ничего страшного. На этом спасибо, что посмотрел. И давайте, друзья, до следующей... Я не хочу говорить день недели, потому что это пиздец. Покеда. Да. Ну, конечно, ролик получился послабее, чем предыдущий. У него про вот это вот мужик с титькой, который у него там назывался. Этот мне. Ну, тут как-то больше. Ну, не знаю, как-то не особо зашло. То есть мало фейлов, больше тут каких-то шуток были какие-то. И у мультиплеер там просто как взаимодействие друг с другом и все. Ладно, я спорю, с вами Алекс. подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, жмите на короче, чтобы не пропускать видео, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Джохана и до следующего видео.